Несите, несите туда! Сюда, что ли? Куда вы несете? Несите туда! Где художник? Он задерживается. Он Чукаевич слушает. Директор Чукаев слушает. Да. Отчет рассмотрели. Ну как, все в порядке? Оторвались от жизни. Занимаетесь щепукой. Очко втирательства в порожнее. Понятно, понятно. Перестроимся на лету! Сюда, что ли? Опять сюда! Неси туда! Отчеты завалили. Все правильно, полон Чукаевич. Масштаб, не масштаб, масштаб, не масштаб, а нужен масштаб. А где его взять? А на что у нас смекалка научная? Хе -хе -хе. Нужно брать крупные проблемы. Масштаб, не масштаб? Масштаб не масштаб, масштаб. <свист> В двадцатый век нужно поражать <свист> воображение. Масштаб. Конечно, масштаб. И тогда о нас заговорят. Аполлон Чукович, вот это масштаб. Апол... Апол... Аполлон Ах, вы читаете? Вот, вот. Аполлон Чукович.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 Если нам за это. О, победителей не судят, а? Готовь материал, действуй. Только. Чегович! Добрый день. Жанна Терентьевна, а какую вы штатную единицу занимаете, а? Ну, вы же знаете, скромную, конечно. Я-то знаю. <зас> Находкина Приходкина, младший научный сотрудник. Так, так. А научная тема где? Ну, вы же знаете, я завершаю многолетние исследования. Многолетние. Цветовой спектр, фазаньего хвоста, как фактор. А вам не кажется, что вы засиделись на этом хвосте? Пернатая. А где полет? То есть как полет? Uh -huh. Полет мысли я имел в виду. Жанна Терентьевна. Да, но в наших рамках... Вот именно. В ваших рамках. Садитесь.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 Как у вас дела, маэстро, с оформлением? Только что закончил иллюстрацию к третьей странице вашей диссертации. Монументальное половло. Внесите. Сейчас. Тащите! Прошу внимания. Пауна нашего края в один из доисторических периодов. С натурой? Да нет, по памяти. Прекрасно. Но лучше убрать. Конечно, убрать. Ну-ка, давай, давай давай. ну, давай, ну. К сожалению, товарищи, не масштабно. Садись, будет тебе тема. И так все ясно. Ваша деятельность в обверенном мне учреждении не на уровне.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 Будем считать, что вопрос решен. Надо брать быка... Быка тоже будем брать? Э, то есть, я хотел сказать, надо брать кита за э, То есть, э, кита за хвоста. Не действуйте! За вашу цену всего кита смонтировать невозможно.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 Зачем она ведет коммерческие дела? М? Аполлон слушает. 13-13? Да. Будете говорить с Ленинградом?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 Я ничего не успеваю сказать. Разъединяю. Мир Шугородня. Алло, алло. Ну, когда же Ленинград найдете? Вы разговаривали десять минут. А? Телеграмма. Срочно из Владивостока. Читайте. Мучительно переношу качку. Не могу находиться в море. Освободите. Тараев. Так, так. Пишите. Трус. 26. Наука требует жертв. 27. Продолжайте работу. Точка.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 А че же ему радоваться? Вы же его убиваете? Все равно должен улыбаться. Правильно. Обывай. Вот. А Аполлон вам телеграмма из Одессы. Масштаб есть. Встречайте, Кит Назлеев. Поздравляем. Поздравляю. Масштаб есть. А? Ну как? В жизни разу бывает, а этого. семнадцать лет, Вася, ну как полотно? Ничего, ну на, Вася, Вася. Т товарищ директор, а? время на похороны опаздываем. При чем здесь похороны? Покойник подождет. Кит явление крупного масштаба. Сейчас согласую. Аполлон Чукаевич. Это все наше? Ну конечно. Гигант морей. Чудо природы. Куда будем сгружать? Сюда, пожалуй. А? А? Даже челюсть не войдет. Ужать нельзя.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 Соймусь лично. Еще раз. И раз, и два. Сойте, девушки. Сбился. Раз, два, три. В чем дело? Здорово, Аван. Размещается четыре ребра. Четыре ребра? Четыре. Ну, не хочешь ребра, ну, возьми.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 Прошу, вывезите кости. Товарищ инспектор. Этот вопрос будет решать сам. А вот и товарищ директор. С ребрышком. Что тут еще? Так вот, я категорически... Ой, я категорически требую вывести кости за пределы города. Это же антисанитарии, нагрянут бухи, начнется эпидемия. Не говоря уже о запахе. Тьфу. Понятно. Купить духи. Ну при чем здесь духи? А, а может быть, одеколоны, колонны, а? А, -а, -а, а? Нет, да. я серьезно прошу, выведите кости за пределы города. Я лично приду, проверю. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, товарищ инспектор. Дайте нам денек другой, все будет в порядке. Надо штраф, вот, платим. Ой, ну дело же не штраф. А, так в чем же тогда?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 Очень правильное предложение, и вполне своевременное. Аполлон Аполлончикович! А? Аполлончикович, важное известие. Звонили. В чем дело, а? <свят> Снимать буду. А? <свят> <свят> Что я говорил? Масштаб нужен. Кино, радио. Пресса, телевидение! Наконец-то нас заговорят! Снимать будут! Нет, нет, Аполлончик Ильич, вас снимать хотят! Ну зачем же меня одна? Пусть всех снимается. Правильно! Снимать, так уж всех снимать! Мы тоже хотим! Я готов! Аполлончик я с вами! Снимать? А мы так, так старались. старались.